Как строить быстро и качественно, не зависеть от квалификации каменщиков и получить идеальную геометрию? Используйте инновационный материал крупный стеновой блок. Размеры мегаблока 2 метра 13,5 сантиметров в длину, высота 576 миллиметров, толщина 380 миллиметров. Один мегаблок равен 15 стандартным и привычным нам блокам или более 200 кирпичам. Благодаря мегаблоку строительство значительно ускоряется, а значит и удешевляется. За счет чего? Ну за счет того, что для строительства вот такого дома понадобится более тысячи таких стандартных блоков. А для того, чтобы, скажем, сложить из этого блока достаточно около ста. И вот эти сто блоков можно положить буквально за один день. А, скажем, из тех стандартных блоков нужно затратить около недели. И понятно, что либо платить рабочим за целую неделю, либо за один день. То есть разница большая. И мало того, этот блок, он как бы позволяет э, снизить трудозатраты еще в том плане, что не нужно поднимать эти блоки. То есть поднимает их обыкновенный манипулятор. Это очень удобно. То есть и, скажем, облегчает труд каменщика. Как бригадир монтажников, э, я хочу сказать, что... Мегаблок или, так скажем, крупногабаритный блок очень интересен в монтаже. Моим монтажникам очень нравится работать с этим материалом. Во-первых, это скорость, во-вторых, видите, погода сегодня она нам не помеха. Снег, дождь, неважно. Главное то, что мы делаем все качественно, в срок и заказчик всегда доволен. Нареканий к этому материалу у меня никаких нет, только одни большие плюсы. Мы стараемся сделать как можно качественнее и лучше для потребителя, потому как это самый главный фактор. Уникальность этого материала еще и в том, что при строительстве из него отсутствуют мостики холода, так как у мегаблока по горизонтали соединение паз и гребень, а по вертикали стыки заполняются специальным клеем. Соответственно, дополнительного утепления при строительстве из такого материала не потребуется, а это значительная экономия, так как стоимость утепления доходит до полутора тысяч за квадратный метр. И если площадь дома 100 квадратных метров, то на утеплении можно сэкономить до 150 тысяч рублей. Ну и самое главное, этот, матери... этот мегаблок, он получен методом распиловки. То есть у него абсолютно ровные поверхности. И вот за счет этих ровных поверхностей можно эти стены не штукатурить то есть достаточно только зашпаклевать и пожалуйста эти стены готовы под чистовую отделку что нам дает ну прежде всего штукатурка это достаточно дорогостоящая тоже скажем услуга стоимость ее достигает до 600 рублей за квадратный метр ну сами тоже считайте 100 квадратов на 600 это экономия около 60 тысяч ну и такие блоки из полистирол-бетон еще хороши тем что они не горят да? то есть и Пример тому есть. Вот этот хозяин, который строит сейчас на данный момент из полистиролбетона, он, скажем, принял решение и дальше строить из него, так как у него пристрой тоже сделан из полистиролбетона, а старый дом вот на этом месте был деревянный. К сожалению, деревянный дом сгорел, а вот пристрой остался. И он понял, что полистиролбетон не горит, и поэтому... Этот дом сейчас он строит из полистирол бетона, потому что он уже скажем на горьком опыте проверил этот материал. Ну и самое главное что несмотря вот на такую глубокую осень еще можно успеть построить из мегаблока дом. Завод пластблок выпускает крупные стеновые панели, крупный стеновой блок, а также блоки обычных размеров из полистирол бетона. Стройте экономично, быстро и из надежных материалов завода Пластблок. Завод Пластблок. Верхняя Пышма. Телефон 288-5192.